Сегодня у нас на обзоре классный зарубежный сайт для заработка денег. Называется он MyDigots. Возможно, вы уже о нем слышали, возможно, нет. Я сегодня хочу подробно о нем рассказать. Возможно, кому-то понравится и кто-то начнет зарабатывать на данном сайте. Как видим, участников на сайте уже более 72 тысяч, визитов 14 миллионов и Total Pied Out 9 миллионов долларов. Чтобы вы понимали, какие здесь зарабатываются деньги на данном сайте, просто опускаемся вправо вот здесь вот вниз. И видим, за последние 48 часов, то есть за двое суток, топ-5 людей, которые здесь зарабатывают. Самый первый заработал 1600 долларов, второй 924 доллара, третий 639 долларов, четвертый 578 долларов и пятый 570 долларов. Вот такие вот деньги здесь зарабатываются. Здесь можно зарабатывать как без вложений так и с вложениями. Сейчас я также об этом подробно расскажу. Ссылочка на Мэйдегаз будет в описании под этим видео. После того, как перейдете, у вас появится вот такой вот сайт. Здесь вы нажимаете регистр новую, no», Далее нажимаете, что я не робот. Нажимаем «Регистр». И здесь вам нужно будет пройти очень простую регистрацию. По почте ничего подтверждать не нужно. Просто вот здесь вот зарегистрировались, нажали Create Account и все. Вначале вам нужно ввести свое имя на английском, далее почтовый ящик, ввести пароль и повторить пароль. Нажимаете Create Account. И попадаете в свой личный кабинет. Так, я уже здесь, конечно, зарегистрирован. Сейчас вот давайте зайдем. Так, нажимаем логин и входим в личный кабинет. Вот так вот выглядит личный кабинет данного сайта. В первую очередь, что вам здесь нужно будет сделать. Можете, конечно, если вам удобно, правой кнопкой мыши нажмете. И нажмете перевести на русский. Я этого делать не буду. Нажимаете вот здесь вот бонус от Points. И здесь у вас будет доступное объявление для просмотра. Там вроде два объявления, у меня лично было два. За них вы уже получите 260 вот этих вот бапов. И данное объявление можно просматривать один раз в сутки. После того, как вы вот здесь вот наберете 1600 бапов, минимум, вот давайте перейдем в таблицу. Вот, наберете 1600 вот этих вот бапов, вы уже будете каждый день зарабатывать по 12 центов. Минималка здесь на вывод всего лишь 5 долларов. После того, как она набирается, вы можете данные деньги выводить уже отсюда. Вначале, как видим, накапливаем 1600 бапов, далее до 14 После того, как у вас будет накоплено 14 тысяч вы уже зарабатываете 0,34 цента каждый день. После того, как будет накоплено 26,5 тысяч доллара в день, 51 тысяча долларов э, 32 цента в день, 95 тысяч 2,7 доллара в день, 183 тысячи 4,90 почти 5 долларов в день. После того, как у вас накопится 183 тысячи вот этих вот баппу, дабы ускорить вот этот вот самый процесс. Вот давайте снова вернемся в личный кабинет намного проще купить вот эти вот самые бабы стоят они здесь недорого как видим 3080 бабсов вот этих вот стоят 1 доллар после того как вы их уже покупаете уже на ежедневной основе вот по этой вот таблице вы получаете 0.12 и плюс за эти 0.12 вы естественно получаете вот эти вот самые бабы на ежедневной основе, вам будет Доступны для просмотра там, определенное количество объявлений. Вы их каждый день вот здесь в вот, майкроб просматриваете и набиваете еще большее количество. Так вот давайте снова зайдем в данную таблицу. Так вот опускаемся немножко ниже. Допустим, если вот вы хотите получать уже по 5 долларов каждый день, чтобы вот это вот не накапливать, не ждать. Вы сразу можете купить 183 тысячи бапов. И вам уже на ежедневной основе будет капать по 5 долларов, которые вы можете каждый день выводить. Получается, что 183 тысячи вот этих вот бабов будут стоить порядка 60 долларов. Если вот хотите, допустим, можете сразу купить за 60 долларов вот этот вот рекламный пакет. И на ежедневной основе получать с него прибыль. Постоянно тем более. Самые здесь, конечно, топовые вот мы смотрели на главной странице сайта, то они, конечно, вот покупают по 50 миллионов вот этих вот бапов и зарабатывают, как видим, 826 долларов в сутки. И самый максимальный порог, как видим, полторы тысячи долларов. Можно зарабатывать здесь в день. Конечно, риски здесь есть, но они минимальные. Потому что вот, ну, вот эти вот самые бабцы, э, которые вы будете вот просматривать объявления, Плюс еще на халяву вы можете рекламировать какие-то свои там проекты. Возможно сайты какие-то и так далее. Плюс также здесь неплохая реферальная система. Вот давайте сейчас посмотрим. Как видим, получать можно 15 и 7% реферальных. 15, то есть это если вот человек, допустим, будет бабсы собирать. А 7% от его инвестиций. Я сейчас также хочу купить 3000 бабсов. Вот давайте нажмем... Сделать депозит. Пополняться я буду с пайера. Так, вводим 1 доллар. Можно, как видим, здесь максимум депозит 21 тысяча долларов. Это, конечно, сумасшедшие суммы. Что здесь сказать? Так, нажимаем депозит. Так, я буду пополнять пайер рубли. Как видим, это 68 рублей. Нажимаем подтвердить. Так, подтверждаем. Так, все. На данном сайте мы счет пополнили. Идем снова в личный кабинет. Как видим, на балансе здесь 1 доллар. Так, теперь нам нужно купить вот эти вот самые рекламные пакеты. Нажимаем вот здесь вот «My growth". Нажимаем «Buy Ad Pack». Здесь вводим URL. Вы можете здесь ввести свой любой абсолютно э сайт, который вы рекламируете. Возможно, проект реферальный и так далее. Я введу свой. Один пакет. То есть один это получается 1 доллар. Один рекламный пакет 1 доллар. Вот так вот. Далее здесь выбираем вот эту вот первую вкладочку и нажимаем купить. Так, идем снова в наш личный кабинет. И вот как видим, один пакет у меня доступен. И сейчас у меня на балансе 3340 вот этих вот бабок. Теперь каждый день заходя в нашу вот таблицу до 14 тысяч. У меня будет доступно 17 ссылок для просмотра на 12 центов. Именно рекламных ссылок. Возвращаемся снова в личный кабинет. Вот здесь, вот где бонус э, Points. у вас будут доступны вот эти вот ссылки для просмотра. Вы их просмотрели там за 2-3 минуты. И у вас 12 центов капнуло. И так каждый день. Если хотите зарабатывать намного больше, то можете купить вот этих вот бабсов. Допустим, не на 1 доллар, а там на 20, на 30, на 50 долларов. И зарабатывать на этом гораздо больше. Вот такой вот классный сайт, друзья, для заработка денег. Кому понравилось, то ставим пальцы вверх, подписываемся на канал. Также переходим к данному сайту, регистрируемся. Ну а я на этом с вами прощаюсь. До скорых встреч!